Сегодня еще одно фантастическое стихотворение для вас записал. Хочу зачитать. Зачем бомбить чужие города? Да чтобы ты туда не смог вернуться. Все сказки о нацизме – это борода. Сей бред, а логику успел споткнуться. Война имеет только одну цель – захват насилия, грабеж и власть. Однако черт уж сам попал в прицел. На этот раз не выйдет оттянуться в сласть. Вот такое милое фантастическое сектворение о событиях в тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Берегите себя в это странное время.